Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу упражнение для гибкости. Первое упражнение. Делаем 10 раз. Поднимаем правую ногу 10 раз, затем левую ногу 10 раз. 10 секунд держим. 10... Mm-hmm. Поднимаем ногу, держим 20 секунд Колено должно быть прямое Спину тоже держим прямо Теперь в сторону поднимаем Держим 20 секунд Колени не сгибаем Носочек натягиваем и держим 20 секунд то же самое делаем на другую ногу вперед сначала держим 20 секунд и в сторону держим 20 секунд упражнение на гибкость нужно делать каждый день или хотя бы три раза в неделю если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.